Продаются дома на общем участке, 100 квадратных метров. кухня гостина на первом этаже, три спальни наверху, два санузла, один на первом, один на втором. Дом, пойдемте внутрь. Сразу входим, у нас здесь прихожая, прямо санузел, лестница на второй этаж. Здесь на первом этаже кухня-гостиная. Кухня-гостиная порядка... 25 квадратных метров. Установлен двухконтурный газовый котел. Подведена вода. Электрическая разводка произведена. При... Оштукатурены стены, э... откосы сделаны, установлена пластиковая стяжка залита. Зайдем на второй этаж. На втором этаже у нас три комнаты. Вот они. И санузел здесь. Санузел с окошком, довольно-таки просторный, небольшой, порядка 4 квадратных метров. Одна комната 10 квадратных метров. Вот она вот такая. Вторая комната 15 квадратных метров. Вот она вот такая. И третья комната тоже 10 квадратных метров. Вот. Mm -hmm. Осталось всего два дома Соседи уже живут Ремонты делают Тут уже постоянно живет